Здравствуйте, дорогие мои! Предлагаю вам узнать, где, в какой теме, на ближайшие, может быть, два месяца, может быть, три, может быть, полтора, только вы потом поймете, где же находится ваша фортуна. Будем добывать информацию на камнях и на Ленорман. Итак, смотрите, перед вами четыре поля. Вы сейчас спонтанно, себя не нагружая, можете загадать одно поле за себя, а одно за своего родственника или за своего любимого человека, который, может быть, еще не является вашим родственником. Вот. И давайте загадывать. И я потом начну. Загадывайте. Загадывайте. В этом видео, под этим видео не будет тайминга, поэтому вот так будем действовать спонтанно. Спонтанно. Идем, как говорится, по наитию. Карты Ленорман в данном прогнозе нам дадут акценты, на что именно мы обращаем внимание. Прогноз называется «Где фортуна?», «Где удача?». В ближайшее время, где вот будет какие-то помощи. Удача это когда Ох, даже полетел туда. Ну ничего страшного. Значит так, начнем вот здесь. Я называю это со солнечное поле. Раз уж туда улетел камень, э улетел камень э романтичный такой, романтичный туда улетел камень. То есть, дорогие мои, это говорит о том, что э -э не раньше, чем через два месяца начнутся романтические отношения, то есть фортуна будет в романтических отношениях, но не раньше, чем через полтора, даже два месяца. Потому что камень улетел с поля, а примерное время я, ну, скажем так, два месяца, вот отталкиваемся от двух месяцев. Также. Тема поездок-переездов. Тема, связанная с автопромом, с машинами. Смотрите, как интересно. Здесь будет что-то ускоряться. Возможно, кто-то из вас вдруг решил, пом решит поменять машину или купить колеса для чего-то для чего-то. То есть тут вас ждет удача, кто решит наконец-то купить машину или поменять. Идем дальше. Дальше мы видим карту ключа. Ключ нам говорит о чем? о том что в ближайшие два месяца фортуна ждет в договорах давайте возьмем еще где наши карты и давайте что-то будем подсматривать подсматривать в договорах с друзьями с партнерами здесь будет удача и хотите или не хотите каким то хвостами какими-то полу каким пол, на пол следа, ваш бизнес ваша идея ваши. Идеи, ваши скажем так, контакты будут связаны с какими-то иностранными технологиями или бывшими иностранными, а теперь нынешними уже только вашими технологиями, дорогие мои. Очень мне нравится этот камень, и вообще он такой камень путешественника, путешествий если вы будете открывать и договариваться, вот каким-то боком все-таки этот камень я привязываю к путешествиям. Потому что красивый такой камень, дорогие мои, он мне напоминает вот фрагмент нашей планеты из космоса. Чувствуете, по цветовой гамме и суша, и пустыни какие-то, и мировой океан. Все тут есть очень интересные необычный таинственный камень и это этот камень он конечно такой нефритовый характер имеет в виду но все что связано дорогие мои как видите тут даже не надо расшифровывать тут перед нами лежит кольцо кольцо кольцо он тоже в принципе может его можно расшифровывать. и союз то есть договорились получился союз кольцо также, если отдельно брать, и так как кольцо лежит ближе к романтическому камню, это говорит что, о том, что э, личных отношений стабилизируйте. Идите расписывайте зайдите в ЗАГС, подадите, подайте заявление, наконец-то, кто не расписался. Те, кто расписался и больше двух лет живет в отношениях, дорогие мои, у тех, конечно, я вижу... Э, стабилизацию, укрепление, сопереживание, сопонимание. Мне очень нравится эта, эту карту с кольцом. Я очень люблю, очень интересный художник нарисовал кольцо, а сверху, вот просто сверху, смотрите, целый дом. Дом, и дети там, или кто там еще, и сад, и там, и огород, и все вместе. То есть вот целый мир может быть из-за правильно выбранного кольца из-за правильно выбранного союза, то есть, дорогие мои, поездки, машина, может быть быстрые поездки, ключ, успей, сумей открыть, заключить, соединиться и фортуна. В чем брак, брак, семья, может быть даже кому-то из вас родня приедет на неопределенно по времени место жи... время жительства. Ничего страшного. Тоже неплохо. Теперь я перехожу к этому полю. Здесь тоже романтический камень лег. Но давайте посмотрим, а что же тут романтик. Итак, в чем фортуна? В ближайший месяц фортуна бы немножечко... Ну, не то, что ускорение, скажем. Может быть, что-то поменяется, связанное с вашей работой. Не обязательно это будет связано с вашей инициативой, скажем так. Это не факт. Это, возможно, жизнь вас, дорогие. Мы, мы сейчас входим в новый мир, в новые ситуации, в новые межгосударственные пути и отношения. Или их мало, или их много. То есть, кому мало, кому много, ищите внутри своего государства свои пути и развязки и узлы и развязки этих узлов то есть этот камень он неплохой но он говорит с трудом этот камень он говорит идут варианты идут разнообразности но он тяжеловатый немножко по энергетике то есть э, не так просто но будете выплывать выползать потом есть камень который будет работать в ближайшие две недели еще Камень такой, немножко отвечающий за страхи, за фобии. А что я сказал, А что я сказала? А может быть, не надо было говорить? Вот тут такой момент. Очень связано с любимыми людьми, с людьми вам симпатичными. Может, даже это друг, подруга. Но если сейчас мир раскололся на две баррикады, грубо говоря, если ваш друг или подруга оказалась на другой баррикаде стороне, ничего страшного. возможно, Возможно, со временем это отойдет и разойдется возможно но пока видите в этой линии карта солнца когда мы выплескиваем когда нас зашкаливает когда мы не можем терпеть мы четко высказываем свое нутро свою э, ну, свою энергетическую составляющую не надо бояться за то что вы сказали это все, я за это какие-то наказания тут не вижу. И не носите в себе, тоже нельзя в себе носить, дорогие мои. Когда мы в себе гнев носим, это заканчивается проблемами, астматического характера и проблемы сердечно-сосудистой системы. Еще что интересно, кто-то из вас, даже многие из вас, так как вы выбрали карту звезды, то есть из них поле звезды, надо будет подписывать какие-то бумаги. Эти бумаги вам подписание может, да, может дастся, я уж не знаю, как правильно глагол произнести, э, не так легко во имя ситуации оно может произойти, во имя кого-то оно может произойти. Возможно, это временный какой-то договор, вы подписываете временное согласие на что-то. Обратите внимание, чтобы обязательно было время. Если временное, нажимайте на то, чтобы в слове «временное» был, были сроки оговорены, потому что если написано «временно» в юридическом документе, но не обозначены цифры, то вам потом это «временно» будет будут 300 лет, скажут ну временно и временно, да, то есть вот такая вам подсказка вот от меня от Кассандры. Вообще хочу сказать, ваша фортуна мы смотрим, где фортуна. Ваша фортуна в вашем преодолении в ближайшие два месяца каких-то трудностей, в вашем даже извиняюсь скажу во внутреннем страдании, вы что-то выстрадаете и потом получите нужный хороший продукт и, конечно. Возможно, ваша фортуна в том, что птицы какие-то плохие вести носят, или когда мы немножко с кем-то высказываем, немножко цапаемся. Возможно, в этом ваша правда, и вы потом поймете, что какую-то мразь от себя отсели, послали на три буквы, заблокировали, и больше не общаетесь, потому что... Зачем ждать, как, когда вас заблокируют, скорее всего, лучше тут идти в банк и самой самому отказаться от тех людей, которые уже последние год, два пол, ну, минимум два года вам высказывали совсем иную точку зрения, которая у вас находится внутри, которая находится рядом с вашей душой. Теперь переходим к этому знаку. Извиняюсь, чуть не сказала знаку зодиака. В чем тут фортуна? Ну, хочу сказать, тут фортуна в вашем самоукреплении внутренней гордыни где-то, да, в вашем статусе, в вашем, вашей авторитарной личности как личности. Это для женщин. Если смотрит мужчина что говорит о том, что ближайшие два месяца, полтора точно, от, с момента начала просмотра Вами этого видео, вот она точка отсчета по времени, э, Вам будет в чем-то помогать женщина, женщина со связями. Вот тут такой момент. Теперь смотрим, что еще. В чем фортуна? Ну, возможно, тут есть тенденция в снижении каких-то потоков, э, но если что-то... В виду нынешних событий, больших грандиозных событий, вот таких мировых масштабных событий, если что-то где-то чуть-чуть приостановится, притормозится, ничего страшного, вам ваш ангел-хранитель будет помогать какие-то осуществлять, давать какие-то, не знаю, может быть подарки от других родственников, может быть помощь от других людей потому что этот камень, он такой у нас перитового характера, золотой, и рядом с ним вот помощь ангела. Также, также все связано с, с понятием здания, дом, с улучшением. Вообще-то, знак как бы башня в ленормановской теме, это знак укрепления прогресса. То есть то, что сейчас происходит, вам пойдет на большой плюс. Вот в этом ваша фортуна. Еще высшие силы глаз дракона наблюдает за этим и дает вам помощь. В темное время суток, как только Солнце зашло, вам дают какую-то помощь до следующего восхода Солнца. И еще камень перестройки. Перестройки. В этом ваша фортуна. Мир меняется, и вы только потом, только может быть через полгода, через семь месяцев, поймете, где тут ваш фарт, в чем ваша фортуна, вот она, впереди вас ждет. Кстати, хочу сказать: карта звезды в Она еще говорит в прямом смысле о какой-то славе, о какой-то знаменитости. То есть, возможно, ваш авторитет будет укрепляться и за, за счет ваших предыдущих заслуг, которые, может быть, еще не заметили. Или, может быть, за счет того, что сейчас вы начнете, наконец-то, выплескивать что-то свое талантливое. Потому что ангел будет, как бы, способствовать. Именно ваш ангел. Давайте перейдем к ромбику. Что же тут, как фортуна? Как фортуна идут какие-то извещения, сообщения, я бы сказала. Сообщения, то есть, какие же у нас тут сообщения? Сообщения любовного характера, кстати. То есть, какие-то на будущее планы. Потом по отцовской линии очень сильная вам помощь идет по отцовской линии вашего отца. Ну, если у вас глубоко, допустим, в браке больше 5-6 лет, возможно, помощь от вашего супруга, его или ее отца. Вот какая-то идет большая помощь по благосостоянию, по, может быть, там... Ну, помощь во всех отношениях. То есть вот тут фортуна, наконец-то родня, развернется к вам вперед и решит, что вам надо помочь и что-то много теплого и человеческого, как фортуна, вы получите. Также, также, ну, этот камень, конечно, цитрин, он тут больше говорит, что будет усиливаться. Вот он тут к нам как лакмусовая бумажка говорит. Если было прохладно, начнет усиливаться, усиливаться, будут вас подтягивать в свой клан, помогать, патронаж какой-то. И вообще, конечно, мне нравится, что... Возможно, будет наследство, кстати, тоже как вариант, потому что камень благосостояния вообще лег рядом с Венерой. Ну, это почти как Юпитер с Венерой. Это очень мощное соединение, если по звездам смотреть. То есть мне нравится и Меркурий усиливающийся. Через месяц, через месяц, к сожалению, может быть через месяц или весь а в кончине кого-то получите. Или тучи тут тоже, да. Или еще раз скажу, что-то связано с наследством. И вообще, какой-то умерший родственник будет около вас летать. Хорошо или плохо? Я думаю, вы потом через два месяца узнаете. Почему? Потому что вас еще ждет какой-то сюрприз. Вот этот камушек, видите, он с дырочкой. Он вот с дырочкой. Там есть потаенный маленький сейфик с какой-то информации. То есть, что-то вы узнаете. Может быть. Вы какую-то, знаете, узнаете информацию по вашей даже родовой ветке про умерших родственников. Что-то важное, что-то нужное. Ну и как фортуна. Ну, мне сложно сказать, как плетки расшифровать, как фортуна. Но, ну, возможно, все-таки через какие-то выяснения отношений в ближайший месяц вы поймете, кого вы любите, кого вы не любите. Если были сомнения разводиться, не разводиться, возможно, вы откажетесь от мысли о разводе и поймете, что между вами любовь и все хорошо. Вот, дорогие мои, от всей души всех, кто просмотрел мое видео, желаю нам всем мирного неба. Спокойствия и стабильности в этом мире. До встречи.